Приветствую вас, уважаемые друзья, раки, сегодня вы у меня на первом месте, Я хочу напомнить о том, что как правило я делаю свои прогнозы по степени вашей активности, кто больше всего поставит лайков, комментарии, то для тех представителей зодиака я и готовлю в первую очередь прогнозы, ну вот сегодня вы у меня вышли по результатам последних трех недель, вы у меня вышли на первое место, молодцы, умнички, я вас поздравляю, ну и для меня это является также показанием того, что, наверное, мой прогноз будет для вас интересен информативен и информативен, если вы проявили такую большую активность. Будем надеяться, что и сегодня тоже я вас не разочарую. Как правило, в своих прогнозах я стараюсь больше идти к правде идти к реальным событиям. Я понимаю, что YouTube это прежде всего наверное как-то сфера деятельности, которая связана с шоу, и очень важно еще уметь, нравится, важно уметь красиво говорить, красиво преподносить информацию, то есть не только правдиво, но еще и красиво. Конечно же, большинство из нас больше заточены на, на получение каких-то положительных результатов, какой-то положительной информации. К сожалению, если я буду говорить только лишь о том, что все будет у всех хорошо, но так не будет, то ну, вряд ли это вам будет нравиться. Если даже будет нравиться, но не будет сбываться, то тогда какой смысл у всех этих прогнозов. И вот поэтому я, конечно, все-таки в большей степени склоняюсь к тому, что прогнозы, они должны быть все-таки в большей степени правдивы, и приносить пользу для тех, кто их слушает, поскольку, зная о том, что может произойти ну, в тот или иной период, можно все-таки как-то предостеречься, где-то может быть проявить активность, а где-то ее понизить, ну или может быть отложить какие-то дела на более удобные, на более благоприятные периоды. Ну что ж, сейчас приступаем к прогнозу, и хочу сказать, что 14 апреля Венера переходит в Телец, она переходит из Овна в Телец, для вас Телец это ваш 11 дом, связан, символически связан с дружбой, с общением, с большими коллективами, и вы знаете, сама по себе Венера, она в этом знаке будет очень чувственный, очень гармоничный, эта Венера очень любит наслаждаться обычными земными благами. Для нее важна вкусная еда, комфортная обстановка. То есть вам, вероятнее всего, захочется как-то украсить свое жилище. Может быть, вам захочется провести время со своими друзьями и при этом создать такую комфортную, очень гармоничную обстановку. Вполне вероятно, что вы сами будете окружены вниманием со стороны друзей, со стороны коллективов. И главным образом это окружение, оно будет формировать, знаете, вот какую-то вашу такую эстетическую чувственную наполненность себе. Период с 14 апреля по 8 мая, пока Венера будет двигаться по Терцу. Кстати, достаточно быстро она там будет бе бегать, бежать, пробежит этот период. Ну, период обещает быть достаточно спокойным и гармоничным. То есть никаких форс-мажорных, ну, либо сложных ситуаций не предвидится для большинства из вас. Ну и как я говорила, ранее сейчас там для вас идет очень благоприятный аспект. Не для всех раков, для тех, кто родился с 30 июня по 7 июля вот вы счастливчики которые можете словить удачу за хвостик с 17 по 27 апреля очень многие ощутят на себе соединение Венеры с Ураном вот давайте мы сейчас на него посмотрим 17 по 28 Венера с Ураном вот она приближается к Урану Уран это планета неожиданностей, Венера это любовь, то есть это какие-то неожиданные сексуальные знакомства, это просто знакомство, это повышенный интерес к противоположному полу. И есть, пик, пик этого аспекта выпадет на 22-24 апреля и у очень многих раков есть шанс, посмотрите какие тут прекрасные зелененькие аспекты, есть шанс, будет шанс познакомиться еще и причем здесь... Нет, это не секстиль солнце. Это от Солнца, это вот Солнце будет секстиль к Юпитеру. К Венере, к сожалению, не дотянется. Будет шанс познакомиться и приятно провести время. Особенно, скорее всего, это могут быть друзья из, вернее, любов, любовные отношения из дружеского окружения или из коллектива, с которых вы давно и, обща, давно и благотворно общаетесь. Теперь с 21 по 28 апреля. Венера образует квадрат. Давайте посмотрим с Сатурном Водолеем. Для вас эта сфера... Так, Сатурн в восьмом доме. Для вас восьмой дом это дом чужих денег и секса. Ну, смотрите, здесь могут либо же быть какие-то охлаждения по сексуальной части, либо же будет возможность получить финансы. Могут быть финансовые поступления. Правда, они как-то так с каким-то трудом могут идти, но все же... То есть тяжело будет как-то свои деньги достать. И вот такое чувство, что вы в эти дни как-то будете себя чувствовать, знаете, более прохладно, что ли. Несколько. Вот так, Ну, то есть ваши партнеры по отношению к вам будут более тепленькими, чем вы. Вот примерно так это может проигрываться. И... В частности, это непростой аспект для тех отношений, которые уже давно, давно-давно сложились. С 29 апреля по 4 мая действует аспект «Секстиль Венеры с Нептуном в рыбах». Давайте посмотрим на него с 29 апреля. Ну, это прекрасный аспект для взаимодействия. Так, сейчас, секстиль Венеры и Нептуна, вот она Венера, вот он Нептун, Нептун у вас находится в сфере дальних поездок, путешествий, смотрите, это любовь издалека, это э, контакты издалека, это поездки, это... Может быть высшее образование, это творческая активность, это глубокий психологизм в отношениях. В общем-то с 29 апреля по 4 мая это период, который развивает ваше воображение, когда вы можете строить планы, когда вы понимаете, как их нужно реализовать и будете очень наполнены в хорошем таком эмоциональном состоянии. Также хотелось обратить ваше внимание на то, что именно с 19 апреля усилится ваша умственная активность, поскольку Меркурий перейдет в Телец, и до 3, до 3 мая он там пробудет. После 3 мая, с 4 он перейдет уже в близнецы. Близнецы для вас это сфера, связанная с какими-то тайными контактами, планами, коммуникациями. Ну, будете решать какие-то свои интересные дела после 3 числа. Вернее, ваши свои дела будете решать обходными путями. И по Марсу. Марс с 23 апреля переходит в рак, ваш знак. И можно сказать, что ваше внимание, оно как-то перенесется в сторону дома, семьи, решения бытовых вопросов. В общем-то, немножечко как-то вы осядете. Осядете, задумайтесь над тем местом, где вы живете, с кем вы живете. И туда будет направлена ваша активность. Теперь еще. Заканчивается у нас период этот с, 20, с 3 по 8 мая будет Трин, Венера и Плутона. Давайте мы на него посмотрим. На этот Трин, Венеры и Плутона. Вот она Венера. Сейчас. Венера в последних градусах тельца, и соответственно в последних градусах Плутон. Плутон ваш, находится в вашей зоне партнерства. Вы знаете, это благоприятный период для знакомств, для взаимоотношений, для установления для гармонизации взаимоотношений в паре. Причем это не только любовь, любовные отношения, там еще и благоприятная ситуация для работы для отношений в партнерстве. Ну, я думаю, что да, также возможно матери, получение материальной прибыли через взаимодействие со своими партнерами. Ну что ж, я думаю, что в плане астрологических аспектов я уже дала достаточной информации. Сейчас мы посмотрим, что он подскажет Тару. Так смотрим, как будут воспринимать окружение вас представители знака зодиака Рак в ближайшем периоде. Ну, отшельник. Вы будете идти по отшельнику. Это говорит о том, что будете как-то идти, ну, находиться на своей волне. Видите, видите, видеть впереди свет и идти к этому свету. Будете задумчивыми, будете мудрыми. Будете... Знаете, как-то искать свое предназначение и следовать ему. Хорошо. Как будет обстоять у вас дела в материальной сфере? Колесо фортуны. Здесь абсолютно очень благоприятная ситуация. Будут перемены. Фортуна, она, знаете, как правило, крутит вперед. На всякий случай уточню, может, у кого-то было все хорошо. Но если было хорошо, то станет еще лучше, потому что здесь выпала императрица. То, соответственно, наиболее благоприятная эта ситуация будет для женщин. А Если дело касается мужчин, то здесь идет помощь через женщин. Женщины могут помочь вам. Теперь, как сложатся взаимоотношения в уже устойчивых парах в этот период? Шут, Интересно, что он выпадает в основу за дни старшие арканы. Но здесь может быть путешествие, отъезд кого-то из дома, либо, может быть, будет нежелание брать на себя какую-то ответственность, то заниматься выполнением обычных каких-то бытовых вопросов. То есть хочется, захочется погулять, захочется расслабиться. Хорошо, что ждет раков в любовных взаимоотношениях? Интересно. Здесь восьмерка мечей, но здесь девушка, которая плачет, и я думаю, здесь ситуация связана с тем, что кто-то может не видеть выхода из создавшейся ситуации и не совсем понимать, что ему нужно делать дальше и куда двигаться. Иногда восьмерка мечей, она еще проигрывается как обездвиживание. То есть человек просто не понимает, что ему нужно делать. Но по карте мир здесь идет какое-то гармоничное естественное завершение некого процесса и.. Это также указание на то, что ваши отношения, они, ну, скорее всего, либо выходят на... Ну, здесь даже не новый уровень, здесь, скорее всего, уход. Уход, и здесь есть указание на новое знакомство по восьмерке жезла. Видите, здесь раздорожье, и следующая карта это рыцарь кубков. То есть, уход идет от старого, и абсолютно должно прийти что-то новое. Так, что же, что же вас ожидает в карьере? Давайте посмотрим, что ожидает в карьере. Так. В карьере рыцарь мечей, отстаивание своих позиций, и ни в коем случае ну, не лениться, не стоять на месте, только лишь добиваться. Своих поставленных целей. И тогда будет шанс что-то изменить кардинально. Что еще? Вы знаете, тут еще есть такие интересные карты, которые могут говорить о том, чтобы вы были внимательны к своему здоровью. Кто-то может приболеть. Ничего страшного не вижу, но сама по себе ситуация может коснуться в плане здоровья кого-то. Неприятная ситуация, когда, возможно, придется полежать какое-то время в постельке. Хорошо, ну и основной главный совет для представителей знака Зодиака Раки. Двойка кубков. Вам нужно быть в паре, держаться парой пары и действовать в паре, и ни в коем случае не быть одним. И вы знаете, мне сейчас еще захотелось задать вопрос, может быть, для кого-то это будет актуальным. почему-то мне пришло такое. Благоприятный ли период для трудоустройства? Благоприятный ли период для трудоустройства? И вообще, получится ли у раков поменять на работу на ту, которая есть, на более лучшую? Да, солнце. Смотрите, если кто захочет поменять работу, то этот период наиболее благоприятен. Ситуация сложится в вашу пользу. Ну, вообще, работа – это то место, которое вас порадует в этом году. Ну что ж, надеюсь, что… Ну, не в этом году, а в этом периоде ближайшем. Надеюсь, что мои прогнозы были для вас полезны. Благодарю вас за ваши лайки, комментарии, поддержки. И до встречи в следующем периоде.